Добрый день! вашему вниманию предлагаются такие лыжные ботинки с современным креплением. Вот, мягкие внутри. А, сделанные не в Китае, а в России. А фабрика Североход. 39 размер, 4 европейский соответствует. Вот, буквально пару раз надели. Вот, ребенок. Мягкие такие хорошие внутри. И шнуровка есть, что удобно, и молния, да, то есть и снег не попадает, и можно комфортно надеть на ногу. Так и называется комфорт. Вот, никаких тут отвертности нет, ничего. Все, можно хоть сейчас надевать и ехать на них. Ну, правда, сейчас не сезон уже, но тем не менее сейчас есть возможность их приобрести. Доставка есть, Авито, 50 рублей стоит обычно.